Продолжим нашу пресс-конференцию. Тренер футбольного клуба Минск, Леонид Станиславович Кучук. И давайте сразу перейдем к вопросам по игре. Пожалуйста. Иван Миткевич, русский футбол. Леонид Станиславович, сегодня у вас э, с Максимом Шрицовым получалась такая достаточно рискованная ситуация. У него три желтых карточки. И карточка в сегодняшнем матче отвечала бы дисквалификацию на матч Шахтера. Ближайший не было ли мысли? а выпустить Олега Рашидова сегодня от центр защиты, чтобы уберечь максимально такой попасть? Нужно сначала выиграть была эту игру, а потом думать о Шахтере. А такой мысли вообще мне не было, что вы понимали. Да, и в принципе... Следующая игра будет, следующая игра. Кто будет играть, ну, посмотрим по Как сегодня охарактеризуете игру команд, как охарактеризуете игру соперника, что можете сказать? Да. Ну, Вы, позволили понимаете? сделать только один шанс теперь, а, в принципе, за 90 сколько, три минуты игры, создали очень много моментов, но что делать? нужно? надо реализовывать, чтобы спокойно играть. В принципе. Не скажу, что игра получилась, но многое получалось. Из задуманного, два, гал... два мяча, которые мы забили, ну, и вот, из всего этого, оно получилось. В принципе, немножко было такое опасение, знаете, что происходили несколько событий тут у нас, еще позавчера, да, что, ну, как бы, которые очень сильно влияли на нас. Ну, спасибо команде, ребятам спасибо, что эти события на нас не повлияли. Понимаете? И скажу так, поздравляю команду с характером. Поздравляю всех «Динамовцев» с победой. Все, у нас победа. Есть вопросы? Нет, не, ну кто? Больше никто, кто, Все. Да? Все? Тогда всем спасибо. Все, все спасибо.